Привет! В этом видео мы будем изучать дизайнерский язык. Сегодня тенденция такая, что к услугам дизайнера могут прибегать самые разные специалисты с самыми разными задачами. И вот намного проще работать, если понимать основы и особенности дизайнерского процесса. В этом видео мы будем изучать такой конкретный вопрос, почему дизайнер иногда требует, например, логотип в ЦМИК. Что это такое и почему это дизайнеру действительно нужно? Если взять любую картинку либо изображение, то можно предположить, что условно может быть здесь два варианта использования. Первое, мы это изображение можем видеть на экране монитора, например, на каком-то сайте в браузере. Второе, мы это изображение можем напечатать. И вот в этом контексте существуют две цветовые модели. Первая модель, которую мы рассмотрим, она называется RGB, отобразована от английских слов red, green и blue. Вот отсюда появилось это название. Любой цвет, который мы видим на экране монитора, он формируется при объединении лучей всего лишь трех вот этих цветов. Красного, зеленого и синего. А если интенсивность всех этих цветов достигает сто процентов, то мы получаем белый цвет. Если интенсивность всех цветов достигает 0%, то мы в этом случае получаем черный цвет. Еще раз хочу обратить внимание, что в цветовой палитре RGB цвета формируются путем объединение светящихся точек. Именно поэтому а, вот изображение в юB его невозможно отобразить при печати, потому что бумага она поглощает цвет, она не светится. А, опять же любой цвет, который мы видим на экране монитора, его можно а, сформировать, указывая, например в графической программе яркость цвета. то есть это будет такой условно цифровой код, да, то есть где мы показываем яркость того или иного цвета и получаем нужный нам оттенок. Диапазон каждого цвета, яркость, которую мы можем задавать, она варьируется от 1 до 255. В графических редакторах это может быть 256, диапазон до 256. Самое главное, что здесь нужно запомнить, что изображение в формате RGB используется только для показа на экране монитора и больше никак. Что такое ЦМИК? ЦМИК это тоже цветовая модель, которая как раз и используется для печати в полиграфии. Это название, это тоже аббревиатура, которая возникла от названия цветов. Циан голубой, магента пурпурный, yellow желтый и блэк, здесь взята последняя буква, это черный. В этой цветовой модели черный цвет не образуется путем перемешивания цветов, он берется в готовом виде. Это сделано для экономии ресурсов. Черный цвет, black, отдельно потому, что триада, голубой, пурпурный и желтый при перемешивании дают весьма приблизительный черный, который будет больше похож на темно-коричневый. А также потому, что все тексты в большинстве случаев печатаются черным, и поэтому в одну краску их печатать легче, чем в три. Работники типографии всегда ругаются, если видят, что тексты, которые должны быть напечатаны черным цветом, содержат несколько красок любой цвет, который представлен цветовой модели Цник. то есть вот любое число оно определяет процент краски, которую нужно взять, чтобы получить тот или иной оттенок. И вот Цник это можно сказать команда, которую понимает любая типографская машина, то есть для нее это команда сколько какой краски нужно взять перемешать, чтобы получить нужный нам оттенок цвета. Любые файлы, перед тем как их передавать в типографию для печати, они должны быть конвертированы в CMYK. Этот процесс называется цветоделением. И вот здесь некоторые цвета при цветоделении могут немножко изменять свои оттенки. Нужно понимать, что модель RGB она имеет больший цветовой диапазон, то есть больше ярких красок, чем модель CMYK. И это особенно нужно учитывать, если, допустим, какой-то макет разрабатывается сначала для того, чтобы отображать его, допустим, на сайте, то есть в электронном виде, а потом планируется, например, его печать. Так вот, некоторые оттенки, которые доступны в RGB, они не будут доступны в ЦМИК и не будут отображаться при печати. Точно так же, допустим, в цветовой модели ЦМИК доступны такие темные, густые цвета. И вот такие оттенки, они недоступны, например, в, том же, в той же цветовой модели RGB, поскольку цветна, цветовая природа формирования цвета, вот она немножко разная. Для того, чтобы иметь гарантированный цвет, как в каталоге или брендбуке, используются пантоны. Печать с миком не всегда дает абсолютно одинаковые оттиски. Это особенность процесса, который зависит не только от того, какой процент цвета назначен в макете. Пантонная печать используется тогда, когда крайне важно иметь абсолютно точный, эталонный цвет по всему тиражу. Например, фирменный цвет компании. Вообще при печати может возникать очень много нюансов, поэтому если это очень дорогой тираж, какой-то очень важный, дорогостоящая полиграфия, то обычно делается либо цветопроба, то есть такое контрольное изображение на каком-то физическом носителе, хотя может и выводиться, допустим, на специальный экран мониторов типографии, либо может делаться еще пробный оттиск, это когда изображение наносится на планируемую запечатываемую поверхность. И уже смотрят, что происходит с цветами, насколько они корректно отображаются. А вот в этом процессе с типографией, здесь при работе с типографией может возникать очень много нюансов. И очень важно, чтобы дизайнер был в зоне досягаемости, то есть не подходит удаленная работа, потому что, например, если дизайнер будет в другом городе, он должен быть готов вплоть до того, что сорваться, бежать в типографию. То есть если что-то пошло не так, открывать вместе с печатниками макет у них на мониторах и смотреть, что, что случилось и что же в консерватории нужно подправить. Что еще хотелось бы отметить, что при работе с цветами может возникать очень много нюансов. Даже то, что мы видим на экране монитора, мы можем видеть по-разному. Это может зависеть там, от самого монитора, компьютера, от освещения в помещении и так далее. Вот если, допустим, у нас есть тот же самый логотип компании, и вот он сохранен в модели RGB и модель CMYK, если мы откроем модель CMYK на экране монитора, мы можем видеть, иногда такое бывает, что цвета немножко отличаются. Допустим, он у нас красный, а стал, предположим, Ближе к какому-нибудь малиновому цвету. То есть, такое бывает, и как раз вот этого пугаться не нужно, потому что как раз это тот вариант, что это модель цмик И при, если мы выведем этот файл на печать, с цветом как раз все будет в порядке. Что нужно здесь запомнить, самое главное, что если мы дизайнеру даем какие-то материалы для работы и для того, чтобы он нам сделал макет, мы планируем потом это печатать в полиграфии. Все материалы мы должны отдавать именно в цветовой модели цмик Тогда с большой вероятностью,